Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем готовить котлетки. Для котлеток у нас ничего не нужно варить, как в лазанье, да? Нам просто нужен свиной фарш. Так. Еще немножко, я бы ногу сейчас. Итак, свиной фарш мы вываливаем вот так вот. вот, так вот. Вываливаем. В эту мисочку, тарелочку, вываливаем две штучки. А, так, потом нам нужен лучок. Мы его уже нарезали. И мы его пытаемся вот так вот добавить. В общем, добавляем, добавляем я говорю, не мимо. Но можно нарезать его, можно натереть, что угодно с ним можно сделать. Главное добавить. Потом... Мы берем яички. Mm -hmm. Две штучки. Может, тем кого-нибудь одолжить. И я плохой цыпленок. В общем, бьем их. Разбиваем. Затем вторую. Где-то там у нас плавает скорлупка. Скорлупку мы вынимаем. Ненавижу скорлупку. Дальше мы добавляем соли. Немножко соли. Чуть-чуть. Совсем немножко. Для вкуса. Соли должно быть немножко. Иначе вы пересолите ваши котлеты и типа все. На этом все кончится. Но можно добавить, конечно, картошечки. Она вообще сыпется. Теперь мы добавляем чесночный перец. И все. Все. <с> Теперь мы все это должны перемешать. Яичко мы добавляем для того, чтобы у нас все это было... Короче, чтобы можно было что-нибудь слепить. А если яичка слишком много, то добавляем еще фарше. Если у вас нет варш... Ну ладно, я не буду на эту тему шутить. А <связать> то все равно выдержит. И все. Итак, наш фаршик готов. Наша масса для выпекания котлеток. Сейчас я ее по традиции попробую, потому что я люблю есть сырое мясо. Нормально. <связать> Хорошо, вкусно, очень вкусно. Скорость. Далее мы добавляем на сковородочку, ну вот мы включили конфорку, добавляем на сковородочку масло. Я без очков, поэтому я не вижу куда лью. А, не то. Ждем. Пока оно будет разогретое. Тем временем э, я добавила еще немножко перца с чесноком. Типа зачем? Я не знаю. Просто чтобы было. И немножко нарезала сыром. Мы сейчас его будем ломать. Ломать. Вот так вот. Я могла его отрезать, но мне просто по приколу. И так как я добавила, надо еще немножко помешать. В всем испачкаться, а вообще, если бы у нас была крошка для зажарки, ее можно было бы использовать в этом всем. Берем мясо, кусочек сыра, кладем. Вообще можно еще на маслице положить в котлетку вместе с сыром. Но вообще, пофиг. Это будет очень острая котлетка. Кладем. Жрем, кладем, угу. заворачиваем. Если у вас есть сухарики или панировка, вы можете, вот когда завернете, просто в панировочке обвалять да, и положить на скорость. Кладем. Еще кладем. Итак, все котлетки, пока у вас не кончится фарш и сыр. По-моему, я сейчас только что обожгла всю сковороду. Надо скорость убавить, а то мы слишком несемся. Просто этот дом на колесах. На колесах. <смех> Ладно. Поводм. Я могу пару до есть. Кажется, пора переворачивать какую-то из котлеток. Теперь мы переворачиваем котлетки по мере надобности и ждем, пока они приготовятся. когда они будут готовы, мы к вам вернемся. Вот наши мясные пирожки с сыром протомились минут 5, 10, 15, 20, конечно, второй скорости. Мы снимаем крышечку. Вот наши треугольные мясные пирожки, наши треугольные котлетки. Как угодно вообще можно называть. Вот из них выделился сок. Сок смешался с маслом, и они поэтому томились, поэтому все прожарилось, на самом деле, все пропеклось. Вот, вы можете заметить, что вот этот пирожок особенно треугольный. Треугольный. Да ладно. Ну и можно есть с гарниром каким-нибудь, или просто брать и жрать руками так. Да ладно. Хорошо будет сочетаться с картошкой, типа с пюре, с жареной картошкой. Но мы это будем все делать с макаронами, поэтому... Вот, все, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!